Всем привет друзья! Вы на канале Science TV и в этом видео мы расскажем и покажем вам 7 психологических трюков, которые всегда будут работать. А если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то я рекомендую вам подписаться для того, чтобы не пропускать новых роликов, ведь ролики выходят очень часто. И в конце видео оцените это видео лайком или же дизлайком и обязательно напишите в комментариях, почему вы именно так решили. Для меня и для моего канала это очень важно. А теперь вашему вниманию 7 психологических трюков, которые всегда срабатывают. Номер 1. Первый или последний. Можно произвести отличное первое впечатление, пройдя первым или же последним. Это отличный совет для вас, когда дело доходит до того, чтобы произвести потрясающее первое впечатление. То делайте это первым или же последним. Например, это отлично работает, когда вы в группе. В данном случае появляется эффект последовательного положения. Это когда люди запоминают вас намного яснее, если вы были первым или же последним в списке. Это в свою очередь, к примеру, очень полезно при собеседовании, при приеме на работу или когда вы встретитесь с человеком и хотите произвести на него потрясающее впечатление. Второй способ – это попросить кого-нибудь сделать вам одолжение. Существует несколько способов сделать так, чтобы вам сделали одолжение, но самые эффективные методы уходят корнями в психологию. Когда в следующий раз вы попросите своего друга помочь вам, то используйте эффект взаимности. Для этого сделайте сначала ему одолжение, и с большей вероятностью он тоже сделает вам одолжение. Но вам не следует говорить только о том, что вы сделали для них в прошлом. Это не должно быть единственной причиной, почему вы помогаете людям. Но люди, которым вы помогаете, с гораздо большей вероятностью вернут вам вашу услугу позже, когда вы окажетесь в затруднительном положении. Есть одна поговорка. То, что вы вкладываете в мир, в конечном итоге с удвоенной силой вернется обратно к вам. Номер три. Когда вы попросите группу людей о помощи, то вначале убедить одного человека будет довольно сложно. Умные люди воспользуются стратегией, эффектом свидетеля в вашу пользу, который превышает количество тех людей, которые не хотят вам помочь. Если они являются частью толпы или группы, то они с большей вероятностью помогут тебе. Номер 4. Как узнать, кто кому действительно нравится? Между людьми в любой группе всегда имеется несколько людей, которые имеют гораздо более глубокую связь друг с другом по сравнению с другими. Иногда эти более глубокие связи могут быть романтичными, и часто бывает трудно заметить эти сильные социальные связи. А вот смех может быть ответом. Исследования показали, что когда мы вместе смеемся в группе, то мы автоматически смотрим на тех людей, которые нам нравятся. Номер пять. Сила зеркального отражения. Это когда люди имитируют поведение друг друга. Обычно во время разговора мы делаем это подсознательно, но если вы действительно хотите завоевать доверие человека, то вы можете применить силу зеркального отражения. То есть все действия, которые совершает ваш собеседник, вы их плавно повторяете. Если он, к примеру, кивает, то и вы киваете. Но сразу хочу вам сказать, что не стоит делать этого моментально. Не то это будет слишком очевидно. Исследование показало, что этот метод укрепляет доверие. Номер 6. Хотите выиграть спор, то вам следует просто говорить быстрее. Конечно, выиграть спор не всегда легко, но этот метод один из самых эффективных методов и один из самых простых. Просто говорите быстрее. Исследования показали, что когда люди говорят быстро, они обычно считаются более осведомленными, и поэтому окружающие воспринимают утверждение более верным, чем те, которые говорят средним темпом или наоборот медленным темпом. Номер 7. Напоминайте людям, что они свободны и у них есть выбор, и тогда они с большей вероятностью сделают то, чего вы хотите. Людям не нравится ощущение, что у них нет выбора. Ведь никто не хочет делать что-то против своей воли. Так что если вы можете создать эту иллюзию выбора, то у вас больше шансов убедить кого-то сделать что-то. И это не ложь, вы просто напоминаете им, что они могут делать все, что угодно. Ну конечно, они знают, что у них есть выбор, но напоминание им об этом заставляет вас казаться для них менее напористыми и увеличивает вероятность того, что они согласятся. Это действительно простой и честный психологический трюк. Теперь вы знаете об этих семи психологических уловок и можете их применять. Но вам следует помнить, что с большей силой приходит и большая ответственность. Старайтесь не манипулировать ими и не проявлять злобу. И если вам понравилось данное видео, то пожалуйста нажмите на лайк и подпишитесь. Увидимся в следующем видео.